Рощица. Спой песенку. Давай. Спой. Ну, голос. Голос. Рощица. Голос. Дай, дай, дай. Дай. Голос. Так, так. Что-то ты молчишь совсем. Молчишь. Где твой голос? М? Я тебя не так назвал, да. Сейчас, сейчас, подожди. Ну. Голос, голос. Давай, давай, давай. Ну-ка, ну-ка, давай, давай. Где? Где чужой голос? Где? Кто там? там кто там идет никого Рощица, давай спой песенку ну давай ну ну ну ну ну ну хорошо хорошо спо песенку спо песенку что ничего не ешь ну покажи да да да да да Мокрый весь. Хорошо, петь ты не хочешь да а кто я, что ли, буду петь? Я не буду петь. Я. На сайте Spotify нужен вокал, понимаешь? Там у них международная лицензия на аудиоплеере. Ты неизвестный артист, понимаешь? А на сайте Spotify ты будешь Виталий Рощица. Давай спой. Голос. Голос Рощица. Давай. Голос. Не, хочешь целоваться? Вокал нужен. Вокал. Кто? Кто идет? Кто? Никого. Никого нету, да? Ну? А где твой голос? М? Давай. Это все, что ты хотел сказать людям? Нет, тебя тебя туда не возьмут. Нужен нужен голос, вокал. Вокал. Это не саундтрек. Нет, не подойдет такой. Где твой вокал? Рощится, давай. Где твой вокал? Ну, ну, кто идет, кто, кто. Ну там. <связывая> О, правильно. Все, молодец. Вокал есть всем пока рощица спа